Всем привет! Там а, красная кнопочка. Ага. Сейчас мы настраиваем еще один телефон Всё для готово. того, чтобы у нас было видео. Работает. Mm -hmm. Запись пошла? пошла. Прекрасно. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас начинаем тему, которая вдруг возникла. У меня появилось желание провести прямой эфир на эту тему, которая называется. «маленькие детки», «маленькие бедки» или и другие ограничивающие убеждения по поводу наших детей. Я для начала хочу показать вам вид. Так за моим лицом не видно. Сегодня у меня горы за спиной. Тут в Алании очень классно тем, что с одной стороны горы, с другой стороны море. Я наслаждаюсь этим видом и этой погодой. Сейчас очень тепло, я приодела пиджачок, чтобы было красивее. Но на самом деле пойду сейчас на море загорайте, я уже купалась. Вода градусов 20-22. Вот так. Вопросов было откровенно мало по этой теме. Да и лайков тоже. То есть мне показалось, что эта тема не очень интересна нашим моим подписчикам. Нашим слушателям хотела сказать. <смех> ну, скорее подписчикам, да, читателям. Но поговорить есть о чем. И я буду отвечать на ваши вопросы, если они будут в эфире. По крайней мере, потребность у меня в этом есть. Поговорить о детях. И как обычно, со мной происходит, как обычно у меня случается. Случайно! Я прямо сегодня увидела пост от моей очень хорошей приятельницы, которая филолог, очень талантливый филолог. Она изучает очень глубоко, много разных языков в совершенстве владеет английским, владеет английским на уровне родного. И вот она написала пост, что ей пришло озарение по поводу того, что в английском языке нет слова воспитывать, есть слово raise и bring up, то есть дословно это переводится как поднимать и растить. Я просто принимаю на веру, да, я ей доверяю ее уровню знания английского языка и думаю, что в этом есть ну, это и есть так и есть. Это очень крутое наблюдение. То есть то, что мы можем дать нашим детям, это помочь им вырасти, да, а вот это вот воспитание, которое было в нашем совке и которое шлейфом еще тянется и на следующее поколение, то на это стоит обращать внимание в психологическом плане, с психологической точки зрения. И там же девочка, эту мою подругу зовут Дарья Скрылева, вы можете на нее подписаться. У нее очень интересные посты про английский язык. И еще одна девочка написала тоже такой пост, Ой, не пост, пардон, а комментарий к ее посту о том, что нет слова в английском языке нет слова молодец, а есть как поощрение good job, то есть хорошая работа, да? И слово «нельзя» родители заменяют на «мы так не делаем». Тоже очень классное замечание. То, что я, собственно, рассказываю в «Авторе жизни», как важно, чтобы ситуация была безоценочной. Можно поощрить человека, можно его Помочь ему вырасти над своими ошибками, но делать это так корректно, чтобы не принести травму и чтобы результат был только лучший, укрепляющий и так далее, поднимающий. Как удачно завершил эфир, <laughs> спасибо. Кстати, да, сегодня же выходной день, да, сегодня суббота. Верите? Я ну, не привязываюсь к дням недели, ну потому что так... Так, окей! <coughs> Вопросы, которые мне задавали... Давайте я начну все таки с этого ограничивающего убеждения «маленькие детки-маленькие бедки», и есть продолжение «большие детки-большие бедки», соответственно. Жуткое ограничивающее убеждение. То есть изначально у человека, который в это убеждение верит, тот, который этого придерживается, это приговаривает, да, прямо настрой на то, что он родил ребенка для того, чтобы углубляться все больше и больше в его проблемы. И дети принесут только кучу неприятностей. И чем старше дети будут становиться, тем больше неприятностей, тем масштабнее они будут. Чтобы этого избежать, да и вообще, не чтобы этого избежать, да, вообще, для того, чтобы ребенок вырос гармоничной личностью, нужно помнить, что в три года у ребенка начинается, в нормальном психологическом контексте, в три года у ребенка начинается сепарация от мамы, сепарация от родителей, сепарация ⁇ это разделение. И это не означает, что я приучаю вот часто встречаю такую фразу я приучаю ребенка к самостоятельности да чтобы он сам что-то там делал с одной стороны да это хорошо когда не приучать не заставлять чтобы ребенок сам что-то делал а когда ребенок говорит я сам то есть у него как раз в эти три года и появляются вот эти вот слова я сам Поддерживать и поощрять его в этом я сам. Пусть он неумело там, взял тряпку и начинает что-то вытирать. Окей, отлично, превратите это в игру и помогите ему. А, бенек ребенок часто любит подражать родителям и делает вот там какие-то вещи, я сам начинает любить сам одеваться, косо, криво как-то неправильно, но тем не менее, ну, с нашей точки зрения, неправильно, да, с его-то он делает все правильно и хорошо, и качественно. Вот, но э, речь не об этом, а речь о том, что родителю очень важно увидеть в ребенке личность. Родителю важно видеть в ребенке личность с момента его рождения, даже тогда, когда мама почувствовала шевеление этого ребенка у себя внутри, да, уже надо понимать, что это личность. Но э, в три года вот происходит вот это вот. Разделение на психологическом уровне. Поэтому важно признавать, принимать то, что ребенок это не ваша собственность, не чья собственность, а это человек, личность, который имеет право на собственные убеждения, собственный рост. И это важно. Потому что очень большие проблемы. то чтобы проблемы, да, травмы, основные травмы дети получают, даже не основные, а сильные, скажем так, травмы ребенка получает от гиперопеки родителей, мамы чаще всего, бабушки тоже очень часто, мамы и бабушки, папы реже, но тоже это бывает, папы особенно по отношению к дочерям, я не говорю, что это так во всех семьях, да, во всех семьях по-разному. Но это, скажем так, самые распространенные вещи. Так, давайте <свечу> отвечу на вопросы. И дальше буду читать вопросы в ваших комментариях, если они будут. Такой вопрос. Младший четыре года задирает старшего 10 лет. Что делать? Я уже старшему там порой говорю, что дай сдачи и так далее. Не знаю, да, как у вас в вашей семье там, что происходит, но младший в четыре года, он борется за свои границы и даже не то, чтобы борется, он борется за отстаивание своих территорий и он проверяет. И вот этой вот проверкой получилось, не получилось, да, и поэтому, естественно, кого ему ближе задирать старшего брата который к тому же относится к нему еще и хорошо и э, там, мягкий мама написала да что мягкий десятилетний э, сын старший и позволяет ему много что тут хорошо Тут хорошо им давать какую-то деятельность, которую они игру какую-то да, или там командный какой-то вид спорта, в который они друг без друга не смогут. Там, где важна выручка, поддержка друг друга, поискать что-то такое для них. Ну и если это доставляет вам дискомфорт, доставляет дискомфорт старшему брату, то, конечно, я рекомендую консультацию детского психолога. Дальше. Не могу привить, очень интересный такой вопрос, не могу привить сыну привычку правильно питаться, и другие родственники не поддерживают. Во-первых, тут вопрос, сколько лет ребенку. Во-вторых, следующий вопрос. Придерживаетесь ли вы и другие члены семьи вот этого так называемого правильного питания в кавычках? И, в-третьих, наверное, в самых важных я приглашаю вас персонально на марафон «Матрица стройности». Почему? Потому что, во-первых, с моей точки зрения, правильное питание – это очень индивидуальная вещь. То, что может быть правильным питанием, возможно, не будет правильным питанием для вашего ребенка. Но я понимаю, возможно, какая может быть проблема, да, что ребенок питается одними чипсами, кока-колой и, и так далее. Опять-таки, это моя фантазия, да, Тут в комментариях это было не указано. И вам хотелось бы, чтобы он ел другую еду. Окей. Приходите на матрицу стройности и только вы приходите, да, не ребенок. Только ваш персональный опыт, только ваш пример могут в этом случае повлиять на вашего ребенка Как-то так. Дальше. «Наши дети нужны только нам. Это ограничивающее убеждение или правда?». Такой вот классный вопрос. «А что считать правдой?». У меня встречный вопрос. Да? Любая правда это, собственно, уб... правда, это то, во что мы верим. То есть правда, это убеждение. Тут стоит вопрос, верить ли мне в это убеждение или мне придумать какое-то другое убеждение? Слушайте, есть огромное количество примеров, когда э, чужих детей не бывает, да? Есть еще такое вот убеждение, вообще распространенное. И, ну, я его придерживаюсь, но мне больше нравится. Выберите то убеждение, которое нравится вам больше, и верьте в него. И тогда у вас жизнь будет складываться соответствии именно с тем убеждением, в которое вы верите. Все очень просто для ума, для психики. Все просто до безобразия. Так, как быть, если сын в 16 лет не хочет учиться в школе? Жалуется, что ему скучно. Тоже хороший вопрос. Помогите сыну найти то, что ему нравится, заниматься тем, что ему нравится. Ну и сейчас такое время, когда не обязательно ходить именно в школу, можно учиться дистанционно и уделять большое количество времени именно тому занятию развиваться в том направлении, в котором хочется, это важно. Так, где грань между приучаешь ребенка к самостоятельности, и отдаляешь ребенка от себя семь лет, чтобы не навредить? Ну, смотрите, родитель ребенок должен знать, что родители рядом, что если у ребенка происходит какая-то ошибка, да, какая-то сложность, что ребенок может прийти за помощью к родителям, родители поддержат, родители подскажут, как лучше сделать, но не будут вмешиваться в сам процесс. Ну вот как-то так. Подскажите, пожалуйста, такая сложность. Ребенок 8 лет, часто делает неосторожные действия, делает больно другим в игре, роняет, задевает и так далее. Как помочь ему без психотравм? Если это именно в движениях, да, в телесных, хорошо очень помогают всякие виды борьбы, особенно айкидо подходит и девочкам, и мальчикам, танцы, спорт какой-то, гимнастика. Ребенок во время еды всегда торопится, набивает рот, будто у него через минуту отберут тарелку. Началось полгода назад, не можем переучить, 9 лет. Опять-таки, а вы как едите? Какое у вас пищевое поведение? Что ребенок хочет компенсировать? Может быть, у него есть более интересные какие-то дела? Ну вот, приходите на матрицу стройности. Все, что касается еды, даже при бесплатных занятиях, поверьте, очень... вы получите ответы на очень много вопросов своих. И еще один вопрос был. Там в комментариях, как достойно пройти пубертатный период родителям. Слушайте, пубер... простите меня, пожалуйста, да. Но пубертатный период у вашего ребенка, а не у родителей. Как достойно пройти? Помнить, что этот период это нормальное явление. У ребенка происходит гормональная перестройка принимать его таким. Вспомните себя в этом возрасте. Позволяйте ему делать свои ошибки. Поговорите о границах дозволенного, да, что разрешаете, что не разрешаете. будьте ему, Старайтесь быть ему другом в этом вопросе. То есть не запрещать, там, не кричать, не ругать, не бить. А именно, вот разбирайтесь в каждом вопросе. Я считаю, что я очень легко и красиво проскочила. Я вам сейчас расскажу интересную историю. Со своей дочерью вот этот вот ее пубертарный период. Сейчас-то ей 28 лет, и я уже могу с уверенностью сказать, что я вырастила прекрасную дочь, успешную, ну, очень-очень крутую. Я молодец. А по поводу пубертатного периода... Лет ей было, наверное, 14. А я когда-то в какой-то умной книге психологической прочла, что «никогда не приходите домой без телефонного звонка». То есть не приходите домой без предупреждения о том, что вы идете уже домой. Не открывайте дверь своим ключом, если ваши близкие не знают, что вы идете домой. Это, конечно же, шутка, с одной стороны, но, с другой стороны, очень крутая, мудрая мысль. И вот, значит, было у меня такое, что я раньше, как-то раньше я шла с работы. Мы жили тогда, как сейчас помню, на третьем этаже. Поднимаюсь я, значит, это был такой дом старая постройка в Одессе и огромный просто холм. На одном этаже было две или три квартиры, наверное, даже две. Вот такая большая лестница, огромное пространство. И я поднимаюсь по лестнице. И начиная со второго этажа я вижу каких-то подростков, которые там кто-то курит, кто-то там где-то зажимается за прямоту. И я, значит, дохожу до третьего этажа и понимаю, что все эти подростки из моей квартиры захожу в квартиру, вижу, значит, что у меня полная квартира детей 14-15 лет. Стоит моя Настя посреди комнаты и плачет. То есть у нее какая-то была там трагедия, и ее одноклассники пришли ее поддержать, успокаивать. И я говорю, так, я сейчас вот зайду в ванную комнату, там помыть руки. И вот я когда выйду, чтобы я больше никого не видела. Выйди и зайди нормально. Выйди и зайди нормально. Я вышла. Никого нет, ни одного человека. А, все хорошо, у Насти высохли слезы. Конечно же, мы с ней потом поговорили на эту тему, то есть обсудили там ее личную трагедию. Как-то так все это ну, прошло хорошо, душевно, как и должно было быть. Но я с того момента зареклась, собственно, опять, да, дала себе обещание, вспомнила о том, что не стоит приходить домой без телефонного звонка. Как-то так. Внучка в четвертом классе, до сих пор ее надо укладывать спать, полежать с ней, пока уснет, что делать? Уделяйте больше внимания ребенку в течение дня. Она компенсирует недостаток внимания, недостаток объятий. Считается, что нормальное количество объятий ребенка 8 раз в день. Это каждый час по одному объятию как минимум. Обнимайте почаще для нее это важно. Два вопроса сверху перед этим. Что вы думаете про тренировку засыпания грудничков? Метод, когда их оставляют поплакать. Ой, я к этому болезненно отношусь. Это не мой метод. Я своего ребенка кормила до двух лет грудью. И вот тоже очень интересно. Я... У меня очень разный опыт. У меня дочь получила, что я её кормила до полугода, она была на смешанном скармливании. Это же был 90-й год, Советский Союз в разгаре, и у нее с рождения была своя комната. Я считаю, что это была самая большая ошибка, и для меня, и для нее, потому что это были бессонные ночи для меня, я очень сильно уставала, и я помню, что я могла уснуть стоя на коленях перед ее кроватью. Так вот у меня это все было, тяжело это было. А когда я родила сына, то я его... У нас было ночное кормление, и, в общем, как-то я считаю, что это более гуманно для детей. Я мое бы сердце не выдержала, поэтому я не придерживаюсь вот этого проораться ну и так далее. Еще вопрос? Да, еще вопрос. У ребенка дефицит внимания. Медикаменты за и против. Проблемы в школе ребенку 7 лет. Дефицит внимания и медикаменты прописали. Невропатолог. Ну, вот, ну, уточ... нету уточнения. Нету уточнения, да. Если это по-настоящему -по дефицит внимания, то первое, что нужно сделать, это, это, это внимание ребенку уделять. Если было пройдено обследование, это именно невропатолог прописал или психиатр прописал: да? то есть, если это идет разговор о начинающейся депрессии или депрессивном состоянии, возможно, медикаменты и оправданная вещь. То есть я тут, я ж не врач, я ничего не могу сказать, пройдите консультацию других специалистов. Интересует вопрос о друзьях-подругах. Не все нравятся. Но это ж не ваши друзья-подруги. Что вы можете сделать в этой ситуации? Вы можете своего ребенка знакомить с другими детьми, которые вам нравятся. Говорить, с кого бы вам хотелось взять пример. Показывать людей, на которых вам бы хотелось быть похожим. Не говорить, что Вася лучше, чем Маша, да? И не сравнивать, что вот ты дружишь с таким, этот мальчик плохой или девочка плохая, да, а говорить о том, что здорово, когда у ребенка вот получается так. Тут тоже очень четкая граница, смотрите, чтобы не говорить, что ты хуже кого-то, или твои друзья хуже кого-то, или ты хуже этого мальчика с которого нужно брать пример. да? Это обесценивание, и тут тоже можно травму нанести. Но тянуться, помогать тянуться и общаться с теми, кто, с кого хочется брать пример. И опять-таки, ваше поведение должно быть конкурентным, то есть оно должно соответствовать вашим словам. Если вы дружите с кем попало, ходите в гости с кем попала, и какие попало ведете разговоры, я там про сплетни, про перемывание костей там другим людям, то ребенок не может себя вести по-другому, уж, пардон! А если ребенок видит, что вы стараетесь ходить на какие-то конференции, учиться у каких-то э, людей достойных, быть на них похожими, стремиться вырасти самим, то и дети ваши начнут за этим тянуться. Вот, с другой стороны, как бы вы не запрещали своим детям общаться с... Теми, кто вам не нравится, все равно не найдут способ с ними общаться. Уж поверьте, вспомните себя в подростковом возрасте. Вам мог кто-то запретить не дружить с Петей, Васей и так далее. У вас может у ребенка может возникнуть только интерес дружить с кем-то другим. Покажите ему этого другого. Запретить просто с этим дружить ну, это никак. Ребенку шесть лет не разговаривает, не знаем, что делать. Я убежал в комментарии обследовались все в порядке, да, не знаем, что делать. Предыдущий вопрос я тебе за, за, зачитаю. <Слышко> <Слышко>. <связко> Сейчас секунду. Значит, если ребенок, ну я опять-таки не, не специалист, да, я не специалист по развитию ребенка, обращайтесь к разным специалистам. Но <связательно> если ребенок <связательно> все понимает и ehrlich. отвечает какими-то другими способами, возможно, у него просто нету стимула разговаривать. То есть если вы понимаете, что он вам доносит, какую информацию он вам доносит, и если вы реагируете на эту информацию, то а зачем ему говорить тогда, собственно? Так, дочка 2.8, когда ее спрашивают, хочет ли кушать, говорит, нет. Но если начинаем тут же кушать, сама садится и ест, просит даже добавку. Я вас поздравляю, прекрасное, хорошее пищевое поведение. 2.8 рано, чтобы выражать свои желания по поводу еды. Вопрос? Так, эм, ну один по теме один нет, один учитель в классе каждый день кричит на всех детей, дочь 10 лет плачет, это ее крика. Соб, собственно не вопрос а такой, я не понимаю в чем вопрос. В чем Потому вопрос заключается? Если вам да, если вы, учитель так себя ведет, переводите либо в другой класс, в другую школу, ну воздействуете на учителя, это нездоровая ситуация. Сохраните эфир, конечно, сохраню. Они иногда попадаются в монеты в автобусе, но лежат они в луже грязи и рядом людей не могу поднять. Селена обижается. Не знаю, <с2> следите за... Возможно, это проверка какая-то от Вселенной. Следите за реакцией Вселенной. Окей, дорогие мои. Спасибо вам за то, что были со мной. Больше вопросов я не вижу. До скорых встреч. Проведем еще встречи на другие темы. Пока. Какого цвета у меня, <с2> у меня глаза? У вас глаза? У меня <с2> серо-зеленые, голубые в зависимости от освещения. Пока.